Здравствуйте, друзья! Здравствуйте! Вот такая у нас сегодня тема. В принципе, эту тему давно бы стоило обсудить. Она очень многих касается, очень-очень многих, гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Если все вот так глубоко задумаются, то элементы одиночества присутствуют. Ну, во многих, в большинстве семей, я бы сказал, то у одного, то у другого. Но одиночество не в том смысле, что нет занятости, нет общения, а нет глубокого взаимодействия, душевного, которое и создает вот этот эффект одиночества. Одинок среди людей. Одинок в своем коллективе, одинок в семье. То есть такие э, э, эпитеты можно услышать э, довольно часто. Сегодня мы вот рассмотрим тему ⁇ «Одинокое в семье ⁇ А в семье, но одиноко ⁇ э, Многие, э, практически все стремятся, все женщины стремятся к созданию семьи. И одним из э, привлекательных моментов является то, что э, в семье есть возможность найти родственную душу э, при создании семьи, э, сродниться и дальше жить душа в душу. Вот это вот жить в душа в душу, значит общаться глубоко, искренне, честно, на все обо всем в жизни. Вот это вот является одним из привлекательнейших качеств семьи. Потому что именно отношения являются главным достоянием нашего вот, пребывания на земле. Именно отношения человека с человеком, человека с природой, на данном случае человека с человеком. Так вот, в семье это тоже важный фактор. Но довольно часто это общение или ограничено. Ограничено какими-то отдельными формами, чисто бытовыми, например, общение ограничено, или э, сексуальным общением, или деловым общением. То есть это э, часто приводит э, вот, к каким-то однобоким проявлениям, э, к однобоким проявлениям общения и постепенно, постепенно человек накапливает вот это состояние одиночества до такого состояния, что начинает осознавать, что вообще-то, несмотря на то, что он семейный человек, он одинок. Тема большая. Я даже даже подумаю о том, чтобы, возможно, вот сегодня после нашей беседы с вами, подумаю о том, чтобы создать, может быть, что-то более глубокое. Сегодня я просто сделаю разведку боем, как говорится. Э, вот эту тему решил поднять на основе ваших вопросов. Э, сегодня э, проведение эфира мне помогает Диана, и она сейчас э, на другой стороне камеры. И она будет э, зачитывать те вопросы, которые, э, которые появляются э, вот в преддверии этой темы. В преддверии этого, этой встречи появились несколько вопросов, ну и в процессе, в чате могут появиться ваши вопросы на наиболее интересные, я постараюсь ответить. Давайте пойдем таким путем, потому что через вопросы открывается сама жизнь, а не теория, хотя вся моя теория на основе жизни, но здесь реально, практично, человек живой задает живой вопрос. Итак, Диана, что ты поставишь, какой вопрос поставишь первым? Да, добрый день всем. Как разговаривать с мужем, если он молчун, не могу его вывести на откровенный разговор по душам, полюбила себя, расставила границы, а отношения с мужем испортились? Ну, здесь два вопроса в одном. То есть это, их надо разделить. «Как общаться с мужем, который молчу?» Вы знаете, существует известная очень книга, я думаю, многие ее читали, «Пять языков любви». Нет, ну вот этого не надо делать. «Пять языков любви». Эта книга, она позволяет увидеть, подойти к вопросу отношений чуть поглубже и посмотреть э, на э, отношения, ну, более мудро. Посмотрите, а какой язык любви вашему мужу подходит? Возможно, у вас разные языки любви, но для того, чтобы э, в вашей семье был мир и лад, и любовь, нужно познать э, язык любви своего супруга и разговаривать с ним на этом языке и ему, а ему донести то, какой язык у вас и вот тогда потихоньку, потихоньку он сможет иногда, иногда разговаривать вашим языком любви будет учиться этому, помогайте ему в этом, как-то поощряйте лаской, нежностью и, и сами проявляйте. Uh, вот это сообщение на его языке. Вот это будет, пожалуй, первым шагом к вашим взаимоотношениям. То, что молчу, это не значит uh, чурбан. Вот, Некоторым говорят: "Ой, у меня чурбан такой, который, до которого не достучишься". Неправда. Женщина у женщины широчайший спектр возможностей достучаться до мужчины. Нужно просто использовать вот этот широкий спектр, поискать, посмотреть, на что откликается. Семья – это, э, это, это школа, это процесс, это, я даже иногда называю семья – это предприятие, где надо потрудиться над тем, чтобы э, найти вот это взаимоотношение, выстроить это отношение. Поэтому вот это первая часть этого вопроса. А вторая – я вот э, полюбила себя, я там раскрыла свои качества, а отношения ухудшились. Граница выставила свои. А, выставила свои границы. Вы знаете, прежде чем выставить свои границы, это важно, конечно, выставить свои границы, нужно наладить отношения, довести их до э, высокого состояния близости доверия, честности, открытости, слышать друг друга, научитесь слышать друг друга, научитесь доносить до другого его языком, его, вот то, что я говорил в начале, то есть сначала надо построить базу отношений, а потом выставлять границы. А если не вы не построили э, вот эту базу отношений, а выстроили свой забор, то, естественно, отношения ухудшились. То есть это естественный процесс. Еще раз говорю, нужно сначала потрудиться над тем, чтобы создать базу, фундамент отношений. А где, где есть вот, знание всех языков любви, где есть проявление любви, где есть проявление мудрости, многих женских качеств. Кстати, вот еще такой момент о качествах. Чем больше раскрыто качеств, тем больше граней э, у человека, и тогда есть вероятность, что на каких-то граней это совпадение произойдет обязательно. Чем больше граней, тем больше вероятность совпадения в чем-то на какой-то из граней. Спасибо. Благодарю. Давайте один вопрос из чата, один из тех, что заранее присылали, если вы не возражаете. Браки 25 лет. Выходила по любви уже лет десять, только дружим. Уважение есть, любви нет? Инна Кончарова спрашивает. Здесь дело даже не в годах, сколько вы вместе и сколько у вас лет дружба. Такой процесс может произойти и в первый год, отношения быстро переходят дружеские, только дружеские, любовные уходят, даже бывают случаи, что и на первом году, даже секс не помогает. Вот. Бывает и такое, поэтому дело не в, в возрасте, но чем больше живут вместе, тем вероятность вот этого перехода в новые качества отношений все больше и больше. Чем это связано? связано? Ну, банально, конечно. Дело в том, что в семье многие, вступив в семейные отношения, теряют теряют интерес к другому интерес тот, который на котором создавались отношения. То есть Интерес, интереса того вот зажигающего, э, притягивающего уже нет. А почему его нет? А потому что значит, этот, интерес, этот интерес был поверхностный. Этот интерес, скорее всего, был неглубокий. И это не значит, что нельзя, э, ну и трудно вообще-то, изначально сразу найти интерес глубокий и так далее. Значит, что, тогда не выходить замуж, пока не проявится очень сильный интерес? Нет. Нужно развивать этот интерес. Ответ простой. Нужно, мы опять приходим к тому, что семья, это вообще-то труд. Определенный труд. И нужно развивать эти отношения, находить какие-то новые новые точки опоры. Потому что Одна точка опоры, может быть, чуть-чуть уже, э, ну, к примеру, к примеру, э, сначала сошлись на сексе. Ну, по молодости чаще всего так и бывает. Именно секс привлек, и вот эта вот точка опоры этой... И на ней создали семью. Но согласитесь, эта точка опоры, она не будет э, э, постоянно такой динамичной. Она может э, ослабнуть и довольно быстро. Ну, то есть, Поэтому нужно вводить новые точки опоры, новые интересы, смотреть, какие интересы у, не, у него, какие у вас, где совпадения, искать эти точки, создавать новые точки опоры. Это может быть интерес, это путешествие может быть, это могут быть какие-то э, другие интересы, как одна женщина, ее муж сошлись вот четко так на сексе, потом она выясняет, что он вообще-то футбольный фанат ну чуть ли не до болезни что с этим делать? она и так, и так, бесполезна а это занимает у него большую часть жизни а ей этот футбол ну сами понимаете, женщине редко футбол, тем более до фанатизма нравится и вот, ну, семья на грани развода но вот через нее она все-таки постаралась найти точку опоры еще одну на его территории то есть на его, на футболе. И зажили они классно. И нет напряжений. И, все. и она смотрит футбол с ним э, по телевизору. И она ходит на матчи. Но она не насилует себя. Она не просто заставляет себя это делать ради мужа. Нет, это уже насилие, это вот как раз потеря себя. Нет, она просто нашла в футболе интересное для себя. Он думает, что я смотрю футбол ради футбола, там, ради этого мяча, голов там, э, команды. Нет, мне говорит, я смотрю футбол э, из-за красивых мужчин, из-за их красивых тел, из-за их вот таких вот физических мощных э, энергий. Я говорит, просто балдеет это, до оргазма дохожу во время вот, просмотра матча. Я в восторге от этого просмотра. Муж считает, что я в восторге от самого футбола. Ну, пусть так считает, но это зато нас ближает. Я получаю удовольствие, он получает удовольствие, и у нас вместе семья. То есть, надо находить точки опоры в тех пространствах, которые важны для вас и для него. И это возможно. Нужно просто опять же этим заниматься. Спасибо. Да, благодарю. Теперь из и с пост, под постом а, были вопросы приглашающим на этот эфир. А, мужчина вроде любит, но изменяет. Или переписывается с другими девушками? В скобочках. Нету доверия супругу? Ну, нету доверия, это уже следствие. А причина, что он а, изменяет и как она говорит, и э, переписываться с другими девушками. Вот эту причину и нужно э, э, объяснить для себя. Причем объяснить честно, что, почему мужчина такое делает. Почему? Ну, согласитесь, вы уже достаточно грамотны, чтобы понимать, что без причины ничего не, не, не бывает. И вы понимаете даже в этом вопросе, милые женщины, вы понимаете, что в этом случае мужчина, значит, не удовлетворен теми отношениями, которые есть в семье. И не обязательно это могут быть неудовлетворен сексуальными отношениями. Это может быть не удовлетворен душевными отношениями, теплом, лаской. Там, ну, какими-то... Нужно посмотреть. Опять же, может быть, он не удовлетворен тем, что вы проявляете к нему тот язык любви, который ему непонятен, или это не его язык. А вы давите на эту... Э, педаль, вы там его гладите, ласкаете, там прочее, а ему это не нравится, ему это, ему это напрягает, он не привык, его с детства не приучили к этому, значит, ему надо другими э, языками любви взять, а вы на это а находится, и он ищет тех женщин, которые на его языке любви разговаривают, и тогда э, начинаются вот эти все процессы, поэтому, милые женщины, э, ну, банальный ответ, конечно, есть причина, значит, в семье, есть причина, значит, в ваших отношениях, есть причина в том, что вы не создали условия для общего, общего состояния любви, общего состояния радости, такое, которое исключает вообще любые интересы на стороне. Это вот э, такой ответ. Спасибо. Да, ну, Александр Александрович, но есть же мнение еще такое, что мужчины любят просто вот новое, что любое со временем приедается, даже очень хорошее. И, в общем-то, новизну ее ничем нельзя не заменить, ни душевностью, ни а, лаской, там, ни единодушием. Просто вот а, тупо новизна. Знаете, и здесь а, есть... Не только мой ответ, но есть и примеры из жизни. Женщина новой может быть всегда. Поверьте, это так. Я знаю таких женщин, которые новые всегда. Новые всегда. Милые женщины, это действительно возможно. Причем. Всегда это не в чем-то там одном, а это вообще в большом многообразии своего проявления своих, своих себя. Ну, к примеру, к примеру, вот вы знаете: я много сейчас уделяю внимание развитию женских качеств. Об этом говорю и создали вот, курс у нас есть женский клуб, где. Очень глубоко и интенсивно изучаются женские качества. Для чего? Потому что, а для того, чтобы у женщины открылись грань за гранью, грань за гранью, новые качества. Каждое качество – это новая грань женщины. Это, по сути, новая женщина. Раскрыв, изучив это качество и применив его в отношениях с мужем, ты уже другая. То есть каждый день новизна. Дальше. То есть это вот только о качестве их более двухсот. Согласитесь, это уже даже одно качество, даже если на месяц. Вы представляете, сколько каждый месяц по новому качеству вводить в свою жизнь. Это сколько. Ну, если даже мало этой динамики, хотя бы каждую можно и каждую неделю выходить новое качество. А их сочетание, это тоже серьезная возможность. Кроме того, следующий вопрос. Вопрос... Тоже разнообразие женщины может быть в культуре, в ее поведении, в ее каких-то знаниях, в ее мудрости, в ее, в ее фигуре. Здесь тоже могут быть изменения. В ее каких-то... Сейчас тем более женщины могут менять себя даже. Но я не, я не призываю к таким э, серьезным хирургическим э, вмешательствам. Но просто занимаясь собой, вот это, а можно многое изменить. А в плане духовности, если женщина проявляет такую духовность, не открывается мудрость, и она мудрая женщина всегда притягательна. Потому что она говорит мало, но всегда так э, мудро, так глубоко, так тонко. И в нужном, То есть это, это притягивает, О, мужчине не нравится женская болтовня, но нет, как фон может быть, но не глубоко проникает. А вот мудрость очень глубоко. Поэтому новизну можно проявить в широчайшем спектре и можно многие годы быть новым. Да, благодарю. Вот именно мнение мужчины такое, он очень интересно с таким большим опытом. А, так, теперь из чат вопрос. Астролог Женат. А если наоборот отношения только секс и нет духовного развития в паре? Шестнадцать лет в браке, четверо детей. Вы знаете, вот глубокий вопрос на самом деле. То есть мы сейчас немножко прошлись по поверхности, так сняли слой. А вот это уже большая глубина. Действительно, э, телами можно наслаждаться долго, и это привлекает, это радует. Но если нет э, большей глубины, если нет э, духовного созвучия, резонанса, то, конечно же, и секс со временем тоже уже станет ну, станет э, несколько не так не тем не, не так привлекательным а, то есть этот мед уже будет просто уже уже не интересен. поэтому а, духовная составляющая духовное родство а, един, один путь а, стремление вот к а, такому движению в одном направлении это конечно особо Особая категория отношений. И сюда надо стремиться. Но для этого должен быть ум. То есть, э, глупый или глупая э, на этом пути далеко не продвинуться. То есть, должен быть ум. Э, дальше. Должно быть стремление к развитию. Это тоже важный момент. И должно быть должна быть любовь. Потому что вот ум плюс любовь уже рождает мудрость. А стремление к развитию создает динамику. И, это, и вот это все, это вообще это фундамент мощнейший. Но, согласитесь, такие вещи надо видеть в самом начале пути. Когда женишься, когда выходишь замуж. Надо смотреть. А с этим человеком есть ли возможность развиваться. Этот человек подходит ли uh, к, вот, к такому, uh, к такому uh, принципу развития? То есть семья создается для развития. Сейчас уже многие это стали понимать. В моем учении о семье об этом uh, как раз и говорится, что первым принципом создания семьи должно быть – это развитие личностей. Если нет, не заложено развитие личности, то через какое-то время наступит состояние болота и со всеми вытекающими. Дальше. То есть, вот это вот развитие должно быть. Это важный момент. Кроме того, друзья мои, вот очень важный момент в взаимоотношениях мужчины и женщины, которая притягивает их друг к другу, которая создает интерес, интерес их друг к другу, это реализация их предназначения. То есть, если мужчина реализует свое предназначение, если он находится вот в такой динамике своей жизни, динамике творчества, если женщина нашла свое предназначение и тоже движется вот в этом состоянии радости, кайфа, знаете, это такая привлекательность, это такая притягательность и к одному, и к другому. Согласитесь, милые женщины, вы понимаете, наверное, о чем я говорю, устремленный, движущий, динамичный, радостный мужчина, который движется, у него все получается, творение, творчество, все, и, соответственно, и следствие от этого, и финансы, все у него есть. Согласитесь, он привлекательный. То же самое и женщина, у которой... Интерес не только, там дети, дом и то, и прочее, а у нее есть еще та, как я называю, красная нить ее жизни, по которой она идет, и это ее несет, и это чувствуется, мужчина это ощущает. Вы знаете, я сейчас вспомнил вспомнил ретрит, который недавно был, провел в Чебаркуле, в прошлом месяце, по-моему. Как, открыв... как зазвучали женщины, которые узнали свое, вот, свое предназначение, планетарное предназначение. То есть то, что идет вот сокровенное, сокровенное предназначение, которое идет через всю жизнь, через всю суть. Это несет, вот, это женщина начинает звучать. А я что вспомнил, то почему? А вспомнил то, что когда приехала пара, на этот э, ретрит, и когда они узнали, они, ну, сложные отношения, они даже были у меня как-то на консультации на грани развода там и прочее, но когда они вдруг увидели, что их предназначение одно, и оно их должно привести к суперинтересному результату, представляете, что с ними произошло, как они зазвучали, какой процесс у них взаимопритяжение появился все, все вот эти вот э, трения, все вот эти конфликты и прочее оказались это такая мелочь, это просто что-то мешающее вот, движению по этому направлению. Поэтому вот э, найти свое предназначение, я считаю, это важный фактор э, укрепления семьи э, хотя бы одному, но лучше оба. Потому что, ну, я думаю, когда один находит, если он достаточно мудр, то он поможет и другому найти свое предназначение. Вот тогда эта пара зазвучит, тогда это может быть длительный потом процесс. Так что, друзья, видите, много факторов, которые способствуют тому, чтобы в семье вы не были одиноки, чтобы в семье вы имели все то, ради чего она создается, ради комфортного общения, динамичного, интересного, развивающего, вот. поэтому все инструменты есть. Анна бросимо спрашивает, а как же узнать предназначение два вопросительных знака? Как узнать предназначение? Ну, предназначение узнать много вариантов, сейчас этим пестрит интернет посмотрите, поищите есть и в нашей академии курс, вот кстати Диана, ты можешь сказать про... два слова, скажи про свой курс да, курс есть онлайн курс, вас можно самостоятельно пройти или с куратором, предназначение проект души на моей страничке в таблинк ссылочки под фотографией в кружочке. Можно его найти. Собачка Владиана ну, некраса. Да, и в тап по ссылочке Анатолия Александровича, сколько я помню. Ну, верно, что он там именно есть. Ну, и, соответственно, в Чебаркуле, на сайте. да, сейчас процесс вот, предназначения. А, да. Ну, на, на, ну Чебаркульский процесс, это уникальный процесс. Я сейчас, я вот рассказал про один только пример, а примеров таких много. Э, э, и поэтому я провел, э, затеял второй сразу, потому что заявок э, много э, уже, но я отбираю, <сёк> отбираю на этот э, э, ретрит э, по предназначению, потому что Чебаркуль это непростое место, место святое, и хотелось бы там, чтобы раскрылись именно те, кому оно наиболее подходит, поэтому Чебаркуль больше даже подбирает, помогает подобрать тех людей. Так вот, когда у меня? 22 сентября, по-моему, начнется следующий. По-моему, там есть два места у меня еще в этом в курсе. В ретрите, да? В ретрите. Да, я хотел, но ну, я хотел о прошлом сказать. Одна женщина, знаете? Бизнес в она на вся такая дела. И, и в семье одинока. одиноко. Она и так, и так. Она много чего перепробовала. Уж сколько она прошла, это энциклопедию можно составить. И все, и все никак. А почему? А было закрыто сердце. И она его, конечно, понимала, это пыталась открыть и прочее. Но не удавалось. И вот на этом ретрите она узнает свое вот это вот планетарное, сакральное предназначение. Знаете, но чем мне нравится бизнес-женщины, есть у них черта такая, если они видят цель, видят старую задачу, то они, как правило, добиваются. И она решила реализовать вот это, пойти по этому пути, по пути реализации этого предназначения. и Представляете, и вот прошел месяц, на Месяц, наверное, прошел уже со дня окончания ретрита. Прошел месяц, и ей встретился мужчина и ее мечты. И у нее такая вспышка любви, такое, такое состояние, она просто летает. Она мне пишет такие отчеты о своих достижениях, достижениях в плане раскрытия сердца. Я тоже радуюсь вместе с ней. То есть... Вот э, попасть в свое предназначение, это, конечно, очень важно. Но это, шагом к этому может стать еще, вот, отвечая на вопрос, как определить свое предназначение. Э, прочтите книгу Пробуждение женщины. Там вот, общение с душой. Вот там прям я предлагаю прямо вот, про, прочтение этой книги идти последовательно, и в какой-то момент вы, возможно, настроитесь на общение со своей душой, и сможете вот, э, и понять свое предназначение. Но тема планетарного предназначения, вот этого вот сокровенного, глубокого, меня настолько заразила, настолько высокий эффект, эффект и результат, что я, наверное, наверное, буду продолжать эту тему. Да, был еще вопрос, какую книгу мужу порекомендовать из ваших? Ну, смотря для чего... Для общего образования и вхождения в эту тему, я думаю, что живые мысли. Знаете, мужчины не очень любят читать, поэтому, ну, чтобы вы все больше и больше разговаривали на одном языке, желательно, чтобы он читал. Поэтому попросите его, скажите, ты хочешь же, чтобы у нас были отношения там замечательные, и прочее, чтобы мы вот и на все разные жизненные вопросы, темы мы разговаривали примерно на одном языке. И я... Хочу вот тебе предложить книжку, которая ну, поможет нам довольно близко найти язык по многим вопросам, жизненным вопросам и живые мысли. Пусть по несколько страниц в день, страниц 3-5 в день, и пусть читает там 2-3 месяца. Да, только не говорите с таким горячим взглядом. Это Анатолий Некрасов, я так его люблю, ну пожалуйста, почитай, тупица, а то не будет эффекта, уже много раз проверено. Ну да, мало того это отвернет его от этой. Надолго. Так, с мужем разводимся, есть сын полтора годика, говорит, что любит, ему больно от развода, но отдельно жить от родителей не хочет, хотя любит нас, не знает, что делать. Дер, милая женщина, вы понимаете, что вы встретились не случайно, встречаются обычно всегда в каких-то вопросах, а чаще всего во многих равные равные по своему состоянию. В данном случае вопрос зрелости. Явно у мужчины незрелость, раз он тесно привязан к родителям. Это психическая незрелость, и духовная в том числе. Так вот, но, соответственно, и у вас незрелость. Посмотрите, в чем она проявлена. Возможно, не женская незрелость, не жен, незрелость в женственности. Возможно, в мудрости. Посмотрите, в чем у вас, может быть, у вас тоже очень сильная связь с родителями. Самый вот простой тест, если вы с мамой, например, общаетесь, первый вот тест, с мамой общаетесь не чаще, не не чаще, чем один раз в неделю, это уже более-менее такой нормальный. А так, два-три раза в месяц этого достаточно. Вот это говорит о зрелости уже. И второй проверяющим момент, если вы с отцом Общаетесь столько же, сколько и с мамой. Вот этот второй момент. То вы зрелая личность. <смех> Проверьте себя. Так вот, возможно, здесь вы найдете с ним точки соприкосновения. То есть вы, станете, вы становитесь все более зрелой, увидев свои какие-то незрелые моменты, раскроете или женственность, или там, мудрость, или, ну, в общем, смотря что у вас. Отсоединитесь от мамы, от родителей. И поверьте, а раз он вас любит, на этой волне любви в нем тоже будут происходить изменения. И он тоже начнет потихонечку взрослеть. По мере вашего взросления он будет взрослеть. Вот и все. Благодарю. Да, и тут же вот э, сама Лиз пишет, мне 32 года э, браке, трое детей, не хочет съезжать с своих родителей. Вот переслушайте, в записи будет эфир, ответ на этот вопрос сейчас как раз был то же самое, так, похожая ситуация. Привет вам из Барнаула. А, добрый день, дорогой Андрей Александрович, это я ответила. Про книгу Глебова Екатерина Великий Анатолий Александрович, благодарю Виталину Кригер, что открыла мне вас. Благодарю вас за вашу вселенскую мудрость. Благодарю, благодарю. Да, благодарю девчат, Виталину, Алену. Они очень много доброго сделали для людей. И я уважаю этих замечательных женщин. Тоже низкие поклоны. Как продолжаем еще? Ну Сейчас давайте, будем... да, давайте еще. Значит, ну дай я несколько mm -hmm. слов скажу, mm -hmm. прежде чем отвечать на вопросы. А, милые женщины, mm -hmm. <coughs> одиночество в семье, это означает все-таки, ну, по большому счету, это болезнь. Любое одиночество – это болезнь. А, болезнь, ну не надо воспринимать болезнь, как, как какой-то э, штамп, Которые тебе приспить, прилепили все. Это просто нужно как стимул для того, чтобы выздороветь. Выздоравливать от этой болезни можно годами. Можно всю жизнь выздоравливать, так остаться одиноким. А можно вылечиться за короткое время. И это реально, это возможно. Нужно просто осознать, принять, что одиночество, это значит во мне, есть нерешенные какие-то задачи. С родителями, с родом в целом. Это не, какие-то нераскрытые женские грани, не, не раскрытые женские качества. Это моя незрелость в чем-то. Это моя немудрость, возможно. Очень важное качество женское – это масштабность, милые женщины, имейте это в виду. Вот у нас на э, курсе, значит, в женском клубе масштабность вообще уделяется очень много внимания, потому что Масштабность женщины, милые же женщины, вот, кстати, важный момент, это на сегодняшний день важнейшее качество для женщин. Важнейшее, как это может не показаться парадоксально, не сексуальность и прочее, а именно масштабность. Это привлекает мужчин. Мужчин привлекает масштабные женщины. Это, это действительно так. И он тогда движется, он растет, он... Он тянется, он не показывает, может, виду, но для него это стимул, масштабная женщина. Поэтому развитие масштабности – это обязательное условие для того, чтобы в семье был долгий интерес друг к другу. И тем более, если вы хотите, чтобы мужчина был тоже масштабным, чтобы масштабные дела творил, масштабные деньги приносил, для должна быть масштабная женщина обязательно. А как же иначе? Благодарю. Общение с душой, где можно купить, а пробуждение женщины вы имеете в ввиду да. в, да, в интернет магазинах Да, в интернет-магазинах, в обычных книжных магазинах есть, в интернет-магазинах высылают. Общение женщины, да, Моторина и Некрасов. Некрасов и Моторина, это вот в соавторстве с той женщиной, которая как раз в этом процессе общалась прошла. Общалась с душой, да. Да, общалась, научилась общаться с душой и решила свои вопросы. Как психологически дозреть, как повзрослеть, как избавиться от инфантильной позиции? Ну, как как, как здесь... Э, э, начните с малого. Начните с малого. Э, ну вот, э, пойдите вот на женский клуб наш. Войдите в женский клуб. Если хотите посерьезней, то, конечно же, я бы посоветовал... Это курс гармоничного развития личности. Это мощнейший курс, мощнейший курс, который э, очень э, круто меняет жизнь человека. То есть, по сути, из, после прохождения курса, это онлайн-курс, 10 месяцев после прохождения этого курса, человек становится качественным другим. Мы его так называем, гвардия счастливой жизни. Здесь также, вот, пожалуйста, э, в так октябрь в конце октября в конце октября числа по-моему, там с 24 25 посмотреть на, на сайте у меня начнется поток жизни в ростове ростове-на-дону пятидневный пять дней интенсив приезжайте э, и это просто переформатирует вашу жизнь это какой здесь инфантилим инфантилизм вы просто зазвучите, просто вот так вот произойдет. И много вопросов вот по терминологии. Просто я читала предыдущие, вот в конец чата сейчас зашла. Что значит масштабная женщина? Что это масштабность, как развить? Что вы в это понятие? В чем заключается эта разносторонность? Это и разносторонность, это глубина, это действительно масштаб. Понимаете, все, все, все, Знания должны быть действительно масштабные. Здесь и языки, здесь и путешествия, здесь и видение мира, воспринимание мира как, как свое своего хозяйство. Это ну, вот такой пример. Может быть, кто-то слышал из вас про Елену Блаватскую. Есть такой, был такой автор, ченнелер, который написала книгу. Очень хорошие труды. Вот, Елена Блаватская. Так вот, она говорит, когда я умываюсь, когда представьте, вот она умывается. Как говорит, когда я умываюсь, я чувствую, как я умываю планету. Вроде бы сказать, ну, дуль дурь какая-то, ничего подобного. Когда человек так думает, его мысли уже раздвигаются до уровня действительно, выходят за рамки дома. И такая женщина уже привлекательна, понимаете? А так это, мусор вынес, нет, там то-то-то. Это совсем другое состояние, другое звучание, другие энергии. То есть, даже все делаем малое, все малое, в этом малом надо видеть большое. Ну, там много, идите на курс, на женский клуб, там вас научат быть масштабным. Да, ну то есть это не только бытовые материальные интересы, но и другие цели да, духовного да, порядка, да, да. преображение планеты в том числе, да. то есть не благотворительность там именно вот людям да, с различными трудностями помогать, а именно. Хотя и какие-то действия. Да, да. Хотя какие-то действия, там участие в каких-то мероприятиях там, по уборке планеты. Там мусор, там разделка мусора, там. Чего только не придумают, какие-то флешмопы и так далее. То есть много чего. За граница своей семьи, своего мировидения. Да, да за Тогда, когда женщина выходит за границей своей семьи, она становится интересной. Она становится интересной и своему мужчине, и другим мужчинам. А раз другим мужчинам, то и своему еще более интересной становится. Понимаете, это же все закручивается сразу. Не задвинет ли моя масштабность моего мужчину, не будет ли это каким-то давлением? Нет, так вы мягко, нежно, вы постарайтесь его любить масштабно и посмотрите, что из этого вырастет. Если он масштабный, в нем это зерно масштабности есть, оно практически в каждом человеке есть, но оно может не пробудиться в этой жизни, ничего страшного, появится тот, кто оценит вашу масштабность. Так, Дина Гатшилла, какая прелесть, значит, это так, называется масштабность, я к этому иду, вот к чему стремилась, к этой самой масштабности. Так, про женский клуб спрашивают, сейчас Светлана, наверное, напишет, как присоединиться. Так, вот Ирена несколько сообщений про мужа написала, что он в негативе, постоянно не хочет развиваться, очень медленно плетется за мной со своим негативом, ничего не хочет менять в своей жизни, не слышит меня, живет в своих страхах. Ну, милые женщины, давайте коснемся вот э, такого больного вопроса. Э, каждый приходит в эту жизнь э, с, со своими задачами. И главной задачей, главной задачей каждого человека, главной задачей каждого человека является жить счастливо. Жить счастливо и делиться счастьем. И вот смотрите, если вы в своей жизни несчастны, Естественно, и делиться вам нечего. То вы не решаете свою главную задачу в жизни. Так стоит ли жить? Стоит ли жить так? Может быть, пора задуматься? И если не получается по-другому, начинайте жить счастливо и радостно. Потихоньку начинайте это счастье и радость взращивать в себе. Достаточно много средств, вот, и много методов там полюби себя, там прочее, там подарки себе, вот да, да, да, да, да, да, да, да. у женщин целые курсы на эту тему есть. Начинайте уважать, ценить, любить себя и радоваться, радоваться все больше и больше, чтобы ваше счастье каждый день пребывало. Если в течение, ну даже, ну ладно, день это, это высший пилотаж, чтобы каждый день пребывало, но вот год, ваш день рождения, это ваш новый год. Вот посмотрите, год назад, до вашего дня рождения, вот что было, какие а, радости вы испытывали, какое счастье вы, а, счастье счастливее ли вы стали. И после дня рождения, сейчас, это счастье прирастает или нет? Вот и, вот и ваш тест простой. Если нет, что-то надо менять, менять себя. И в первую очередь, вообще, милая женщины, я уже понял ценность, Найти свое предназначение, это, эта лошадка вывезет любого из любого состояния, из болезней, из плохих отношений, из настроений, из там, лишнего веса и так далее, и так далее. это может все что угодно сотворить вот это ваше предназначение. Ну что, Диана, будем заканчивать? Водички. Будем заканчивать? Как правильно воспитывать 20-летнюю дочь, на что обратите внимание? Ну, да, давайте тогда этот вопрос уже ну, крайний, если... скажете? 20-летняя дочь, это уже женщина. А на что обратить внимание? Если дома есть мужчина, то ну иду ее отец, или очень неважно, мужчина, братья, то они должны к ней относиться как к женщине. Именно как женщина, Во всем. В общении, в подарках, каких-то комплиментах и так далее. Научитесь баловать эту женщину женским, женским ее состоянием. Восторгаться, любить это, поддерживать, утверждать. Это же ее женское состояние. Это первое, что нужно. Маме. Маме нужно с ней перейти в состояние подруги, уважая, ценя эту личность. Это взрослую женщину И вот чем... Более вы э, в ней почувствуете подругу и взрослую женщину, тем мудрее она будет, тем она больше быстрее повзрослеет, быстрее будет зрелой женщиной. Ну вот так. Это первое, что нужно. Ну, еще один вопросик или все? Ну, давай, если Да, ну, вот два похожих вопроса, я думаю, много женщин в такой ситуации, к сожалению. Вот был вопрос под постом, что 15 лет после развода одна, о чем-то говорит, и здесь еще Зуракан а, развелась 7 лет назад, с тех пор в отношениях печально, не ладится, обида до сих пор есть, как быть в этой ситуации? Ну, вы ответили на этот вопрос? Первые причины, по которым женщина после развода остается одинока, это обиды на предыдущего мужчину. Это первая и главная причина. Пока не уберет обиду, отношений не будет или будут плохие отношения. Но это, ну, это не, мой, не моя придумка, это жизнь. Поэтому поймите, что в тех отношениях, которые были у вас, явно есть ответственность ваша, причем э, не надо там арифметику сложную, просто делите пополам. И вот тогда, когда вы пополам поделите, вот и примите это, и скажете, да, это так, тогда все и произойдет. Пока этого не избавитесь от обиды на предыдущего мужчину, ничего хорошего в жизни не ждите. Милые женщины, извините, но это не мои слова. Благодарю. Ну что, уважаемые, Действительно, вопрос, еще раз говорю, одиночество это болезнь, которая легко лечится или тяжело, это зависит от вас. Инструментов для лечения, способов лечения этой болезни много. И в нашей академии, ну, это наша первая, что ли, можно сказать, задача э, избавить человека от одиночества, потому что одинокий человек всегда всегда, как бы он не был радостен сейчас, ой, как классно я одна, как нет это рядом этого вонючего там прочего то-то-то-то-то-то-то, нет, как бы она ни говорила, женщина одинокая реализована, ну за исключением редких, очень редких случаев, очень редких случаев реализована на полную мощь, так что вперед из песни да, благодаря вы сказали, что в завершении очень ценная информация, очень ценный эфир. Благодарят вас и вашу ассистентку. Да. спасибо, Яна, Спасибо вас, уважаемые зрители. Да, До свидания. До свидания.